Ах, обычный просмотр ютуба на компьютере влиятельнее, чем все, что человечество создало за несколько десятилетий. Этот прогресс и многие великолепные изобретения, которые мы воспринимаем как должное, сделаны из редких и ценных материалов, таких как терби, неодим и тантал. Процесс добычи этих ресурсов из-под земли и до попадания в ваше устройство уродлив. Добывающая индустрия ответственна за загрязнение воздуха, воды и уничтожение целых ландшафтов. Такие опасные химикаты, как цианид, серная кислота или хлор, приносят вред биоразнообразию рабочим и местным жителям. И еще, редкие ресурсы являются политическими инструментами, когда страны ограничивают доступ к их разработке. Но что если мы могли заменить добывающую индустрию земли на чистый процесс, который никому не вредит, что же мы можем? Все, что нужно сделать, это поднять голову. Астероиды – это миллионы и триллионов тон камня, металла и льда, сформировавшихся из облаков, которые стали планетами 4,5 миллиарда лет назад. Они могут быть не больше метра или протопланетных размеров с целую страну. Многие из них сконцентрированы в поясе астероидов и поясе Койпера, в то время как сотни тысяч других делают свои штучки между планетами. Так как космические путешествия становятся все более осуществимыми, Ученые и колонисты присматриваются к ресурсам, найденным в этих астероидах. Даже относительно малые металлические астероиды могут содержать такие драгоценные металлы, как платина, на сумму в триллионы долларов. А большие астероиды, такие как 16 PC, могут содержать никеля и железо, достаточного для покрытия нужд мира на миллионы лет вперед. По текущим ценам даже необработанные ресурсы сами по себе будут стоить квадриллионы долларов. Ну, не совсем, но технически да. К примеру, в океане больше 20 миллионов тонн золота, цена которого приблизительно равна 750 триллионов долларов. Но отделение золота от воды было бы таким дорогим, что вы теряли бы деньги, продавая его. Прямо сейчас добыча на астероидах имеет точно такую же проблему. Слишком дорого, чтобы заменить добычу на Земле. Полезные ресурсы в космосе на миллиарды долларов бесполезны если их добыча стоит триллионы, почему это так сложно? Основы добычи астероидов просты. Основная идея – это выбрать астероид, переместить его на место, где его будет легко разрабатывать, а затем разобрав на части превратить в полезные ископаемые. К сожалению, все эти этапы с фундаментальными проблемами людям еще предстоит решить. Отправиться в космос – это дорого. Это стоит тысячи долларов за литр реактивного топлива, чтобы просто достичь околоземной орбиты. При этом путешествие в глубокий космос будет стоить тысячами больше, а нам нужны более дешевые космические путешествия, чтобы сделать добычу на астероидах прибыльной. Первое решение – это перейти от классических ракет к электрическим кораблям. Мы уже используем электрические ракетные двигатели для многих зондов на научных миссиях, и, в принципе, что нам важно, это просто построить их в большем количестве. Пока что электрические двигатели недостаточно мощны, чтобы выйти в космос. Им требуется крошечное количество топлива для перемещения, как только они окажутся в космосе. Это означает, что нам не надо тратить много денег на топливо, а только на транспортировку топлива в космос. Это не решает всю проблему стоимости, но облегчает старт нашей первой миссии. Теперь, когда у нас есть электрический добывающий корабль. Нам нужно найти подходящий астероид и доставить его. Мы уже удачно посетили астероиды космическими зондами и даже собирали образцы. Все же, чтобы сделать это проще и дешевле, нашей первой целью, скорее всего, станут близкие к Земле астероиды. То есть астероиды, чья орбита, ну, рядом с Землей. После нескольких месяцев путешествия наш космический корабль наконец-то прибудет на наш астероид. Странные формы, покрытые маленькими кратерами. Он не сильно изменился за миллиарды лет. Первое, что нужно сделать это обезопасить астероид и остановить его вращение. Существует много способов сделать это. Например, выпереть материал лазером или остановить вращение двигателями. Как только мы стабилизировали вращение, нужно будет подождать. Арбитральная механика сложна, но если вы толкнете что-нибудь в правильном направлении, в правильный момент, вы можете передвинуть очень большие вещи с очень малой силой. Что же, ждем подходящего момента. Наш корабль включает двигатель и подталкивает астероид на траекторию, которая заставит ее оказаться рядом с нашей Луной. Луна полезна потому, что мы можем одолжить ее гравитационное поле, чтобы переместить астероид на стабильную орбиту вокруг Земли, что сэкономит еще больше топлива. Еще раз, путешествие занимает месяцы, но время с момента запуска корабля не было потрачено зря. Первое космическое добывающее и обрабатывающее оборудование было установлено на орбиту и теперь она осторожно двигается к астероиду. Табыча здесь сильно отличается от земной. Гигантские зеркала фокусируют солнечный свет и разогревают астероид, чтобы выпереть газы. Трабильные машины ломают голые скалы в пыль, а центрифуга сортирует ресурсы. Даже если мы будем извлекать только 0,01% астероидной массы в драг-металлы то это все еще в несколько раз больше, чем если бы мы добывали из земной породы. Но что теперь? Как безопасно доставить драгметаллы обратно на Землю? Существует несколько способов, таких как загрузка их в повторно используемые ракеты, которые вернутся на Землю. Или если у нашего добытчика будет 3D-принтеры, мы могли бы напечатать более быстрый и дешевый способ доставки, а именно огнеупорные капсулы, наполненные пузырями газа, которые будут сбрасываться в океан, где их заберут корабли. Это может стать отправной точкой человечества к реальным шагам по колонизации Солнечной системы. Пока наша инфраструктура и опыт растет, наши миссии становятся все более и более сложными. Части и топливо, произведенные на астероидах, не требуют доставки с Земли вообще. Первая миссия по добыче астероидов сделает последующие легче. Пока космическая индустрия растет и драгоценные металлы становятся дешевле. Однажды мы сможем полностью прекратить добычу на земле. Даже сама идея вредной добычи здесь внизу однажды может стать чем-то странным и изжившим. Как иметь костер у себя в гостиной? Территории, поврежденные загрязнением, восстановятся, пока чудеса техники, к которым мы привыкли, будут становиться дешевле и менее токсичными. Ничего из этого не является научной фантастикой. Нам не нужны причудливые материалы или новая физика, чтобы сделать добычу астероидов в реальности. Мы можем начать строить это будущее уже сегодня. Все, что нам нужно, это толчок. Если это видео понравилось вам, то я буду очень рад, если вы нажмете на лайк и поделитесь этим видео. А также, если вы не подписаны, то обязательно подпишитесь и включите колокольчик. Таким образом, вы дадите мне нереальную дозу мотивации и просто поддержите меня. Желаю вам найти свое предназначение в этом мире и крепкого-крепкого здоровья. До следующих встреч. Всем пока.